Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас, как всегда, в гостях Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Приветствую вас, Евгений! Вы знаете, я хотел бы начать с визита Владимира Зеленского, который не так давно состоялся у вас. И меня интересует, как он был освещен в местной прессе и что об этом думают, может быть, рядовые англичане. Ну, визит. Этот действительно был поистине историческим, поскольку вызвал огромный общественный резонанс, выступление в парламенте, встреча с премьером, поездки в учебные центры, подготовки украинцев и, в общем-то, визит к королю. Все это, конечно, такие события довольно серьезные, я думаю, что для двух стран, для Британии для Украины одновременно. Конечно, я еще раз повторяю, все это очень активно освещалось, об этом писали все газеты без исключения. Но это такое событие, скажем так, действительно серьезного масштаба. Конечно, сейчас очень многие пишут, вот там... Зеленский не так был одет, когда пошел на аудиенцию к Карлу, и мог как бы по-другому можно было делать. Ну, знаете, давайте все-таки смотреть на содержание этих вещей. Понимаете, я понимаю, что для России форма важнее содержания. Это всегда так было, мы это с вами знаем прекрасно. Ну, скажем так, в данном случае важно содержание. Поэтому те договоренности, которые были достигнуты, ну, мы можем судить только по информации прессы, конечно. Кто там знает, что там было за кулисами, так сказать, какие были решения приняты. Об этом судить будет история. В дальнейшем как-то эти события будут показаны. Вот. А так, в общем-то, конечно, это очень серьезные, я думаю, вещи, связанные с вооружениями, и с подготовкой, так сказать, вооруженных сил Украины на территории, и с, с, с поставками новых, скажем так, снарядов, которые до этого не поставлялись. Конечно, это шаг вперед, и, конечно, это связано с тем, что, видимо, все-таки у Запада ну как бы терпение начинает кончаться. Я вообще удивляюсь этому терпению. Оно действительно колоссально. Этого упыря терпеть столько лет. Вот это все издевательство. Ну, я не знаю. Это действительно весьма сложно. Так что, действительно, визит важный, полезный, конструктивный. Речь очень хорошая, очень содержательная. Ну, естественно, пиар. Ну, вот тоже хотят все, знаете, давайте без пиара. Не бывает так. Он актер. Он прекрасный актер. И этот актер играет на политику. И прекрасную политику проводит. Поэтому говорить сегодня о том, что вот он актер. И поэтому что он должен? Выступать как клоун. Нет, он не клоун. Он политик. По которому мир должен равняться. Вот какая ситуация на сегодняшний день. Да, конечно, есть какие-то, может быть, и недостатки. Какие-то неучтенные, так сказать, факторы с их стороны. С украинской, я имею в виду. Ну, извините. Всяко бывает. Потом ему все-таки там сорок лет, ну, в общем-то возраст еще не политика, еще не 70. Хорошо, Александр, спасибо за этот интересный комментарий. А теперь мы вернемся к нашей теме. Это тема монархии Великобритании. Вот такой вопрос: действительно это больше такой вот фасад, и на самом деле правит все-таки премьер-министр, или какие-то серьезные вопросы? согласовываются с королевским двором. Как это у вас происходит? Ну, известна же фраза такая с давних времен, что королева, ну, как говорили, поскольку Елизавета была на троне 70 лет, как бы все, все, все автоматически почему-то мы говорим о королеве пока, да -да -да. Что, пока что. Король несколько месяцев, и когда-то мы привыкнем и будем говорить, знаете, вот король, он правит так. Но пока мы говорим королева, пока что она, скажем так, за свою долгую жизнь и за свое долгое правление, в общем-то, ну, заставляет людей именно так говорить. Так вот, она царствует, а не правит. Да? Есть такая фраза, многие ее, так сказать, слышали, и она действительно соответствует той самой действительности, которая есть. Конечно, каких-то рычагов, особых рычагов влияния на политику, я не думаю, что они существуют. Хотя в то, же время, в то же время, понимаете, Британия, ну как и многие европейские страны, страны свободного мира, они, в общем-то, характеризуются не только вертикалью управления, но и горизонталью управления. Поэтому ведь члены консервативной партии и, например, члены партии либористов, они могут, как члены партии, разных партий, они не могут, может быть, не могут найти общего языка в каких-то политических вопросах. Но есть тайные клубы, клубы, в которых они состоят, я не знаю, молодых ногтей, как говорится, со студенческой скамьи. И вот здесь вполне вероятно, что, так сказать, вот эти горизонтальные связи немного определяет. Тот же, та же королева, ну, про королеву это может быть не очень известно, но члены ее семьи, они были членами различных масонских лож, действительно тайных закрытых клубов, и там решались проблемы. Вот, вы знаете, многие подчеркивают эту связь, вот не вмешиваются они в политику, а я бы не сказал так, что они не вмешиваются, они вмешиваются. Только они вмешиваются на каком-то своем горизонтальном уровне. Понимаете? Они не могут указать премьер-министру, ты вот делай так или как-то иначе. Да, совершенно верно, они не могут. Нет таких законов, нет таких правил. Но где-то там на тайных встречах, обсуждая какие-то позиции, и еще одну вещь, которую не нужно забывать. Каждую неделю премьер-министр в течение четырех часов Бывает на аудиенции э, правящего монарха. Четыре часа. И что-то там надо о чем-то говорить. Жить не просто пришли, ну как здоровье, давай чайку шарахнем. И типа разойдемся. Я все-таки вот чисто даже вот с такой common sense, да, как говорится, с, с таких позиций. Но, наверное, что-то о чем-то им надо поговорить. Есть какая-то повестка и так далее. Тем более, это ежедневно. Так что вот я думаю, что именно в связи со структурой британского общества какое-то влияние на политику все-таки э, семья королевская оказывает в той Хорошо. или иной мере. Может быть больше, может быть меньше. Э, теперь э, вопрос по поводу принцессы Дианы. Э, вообще, я так понимаю, что ее появление во дворце вызвало... Э, ну, как бы мягко сказать, недоумение, может быть, и у дворца, и у народа, потому что она, так сказать, сама из народа. Ну, без вот этих каких-то дворянских кровей это такой был беспрецедентный случай. Вот расскажите об этом немножко, как общество это восприняло? Ну, Диана народная принцесса, как все говорили. Не потому, что она, в принципе, из народа, она из довольно знатной семьи, но не, это не топ аристократии. Кстати, вот насчет аристократии, я, я помню, когда я приехал в Англию, просто, извините, лирическое степление, ну вот, и э, как-то разговор зашел об американцах, с англичанами мы разговаривали, они говорят, ну, слушайте, ну, что такое американцы? кого приглашают американцы на какие-то званные высокие рауты. От кого? Артистов. А мы приглашаем аристократию, которой 300, 400, 500 лет. Почувствуйте разницу. Ну, это так, к слову. Поэтому она, конечно, не была из самых верхов. Это семья Спенсеров известная. И как бы это, так сказать, ее родословная не вызывает каких-то там, что она, мол, так сказать, выходит из народа. Нет, конечно. Но не самых высших, скажем так, слоев. Да, ее появление было странно воспринято, скажем так. Но королева думала, что они будут парой. И нам была податливая молодой девушкой. И было там 19 лет. Она выглядела очень, так сказать так наивно, так, в общем-то, очень приятно, так сказать, очень хорошо разговаривала, так сказать, относилась хорошо к своим обязанностям, была преданной Чарльзу. Вот. И, ну, как бы они думали, что это будет надолго. Ну, видите, к сожалению, это была ошибка. Теперь э, по поводу гибели Дианы Есть же несколько версий, в том числе и то, что она была подстроено, организовано, и это было такое вот убийство, которое было закамуфлировано под автокатастрофу. Что вы об этом думаете, и что об этом думает пресса, что об этом писали раньше и сейчас пишут, есть какие-то версии? Там версий было очень много и самых разных, но я бы вот с чего хотел здесь начать. Нужно понимать одну такую простую вещь. Из, скажем так, британской политики. Интересы королевского двора защищает Ми-6. Они ответственны да, за то, как будет подаваться в прессе, что будет известно, будут ли какие-то, так сказать, утечки информации и так, далее, и так далее. И они стоят практически на страже. А, ну, еще раз повторяю. Версии были и одного рода, и второго, и что, возможно, это было подстроенное убийство, преднамеренное, а может быть, это было и случайное, так сказать, убийство. Писалось очень много, и по сей день, это же это, это, эти темы, особенно когда отец э, Альф отец Доди, стал поднимать, так сказать, расследование свое, собственное. он миллиардер, владелец Херетса был и так далее, это влиятельная фигура здесь была первых кстати, по сей день не получил паспорт британский. Ну, это тоже, это, это, это типичная <смех> английская система. Вот. Так вот, это, это к тому, что наши представители, так сказать, олигархата российского думали, что их тут с, с простертыми объятиями. И никто не получил, я вам хочу сказать, британского гражданства. Единиц. Ну, это так, еще раз повторяю к слову. Поэтому, в общем-то, суть, суть в том, что на сегодняшний день трудно однозначно сказать. Потом, понимаете, есть результаты расследования, но они опять засекречены. Это же все, понимаете, это типичная, так сказать, английская, ну, официальная версия, вы знаете, что вот трагическая случайность и так далее, превышение скорости, там водитель себя не очень хорошо чувствовал, и так далее, который остался жив. Вот, в общем-то, вот эта версия, она как официальная существует. Хотя все возможно. Потому что, понимаете, если мы будем раскручивать эту, так сказать, мысль, если она бы вышла замуж за Доди Альфаяда, она уже была беременна, если бы родился, она бы приняла э, мусульманство, вы понимаете, член королевской семьи, хотите не хотите, разведенная жена будущего короля, мусульманка, и дети, которые родились от в принципе такого полулегального брака, тоже мусульмане. Ну, в общем-то, это не так все просто. Поэтому, конечно, есть для конспирологии много факторов, которые влияют на эту конспирологию. Конечно, народ очень страдал. Конечно, здесь были миллионы людей, миллионы цветов. Это просто э, такого, в общем-то... Ну, слушайте, почему ее любили? Она действительно была очень простым человеком. И то, что у нее были десятки любовников одновременно, это тоже народу нравилось. Все она. Она не какая-то, вот, знаете, фигура, сошедшая, так сказать, с гобелена, понимаете, которая восхваляет королевскую власть. Она простой человек. Она, так сказать, живет нормальной жизнью. Она очень хорошо относится к людям. Она очень доброжелательна, сердечна и так далее, и так далее. Ну, а то, что, так сказать, нравится и другие мужчины, ну, бывает, что делать. Ничего не поделаешь. Так сложилось. Тем более, ее толкнули на это. Не она сама, как бы. В этом и очень большая вина сегодня. Это тоже подчеркнуто. Чарльза, понимаете, это... Куда тут детство? Так и есть. Он продолжал любить свою Камилу. И, в общем-то, находиться, так сказать, в ее поле зрения главным образом. Поэтому не любил он Диан. Не любил. Поэтому так, я думаю, из всего этого так и получилось. Она хотела этой любви. Ну, знаете, женщин трудно понять. Так что... Ставим эту, так сказать, тему для специалистов в этом вопросе, конспирологов и так далее. Хорошо. И последний вопрос связан с сыном как раз, с одним из сыновей принцессы Дианы. Я имею в виду Гарри, который добровольно сложил себя обязанности, связанные с королевской семьей. Это было не так давно, несколько лет назад, если точно сказать, в 2020 году, и он переехал в США Вот это как было воспринято обществом Это какой-то, по-моему, даже вызов Если не сказать больше И Это, ну, по-моему, первый это... раз или Были такие прецеденты уже Или это первый такой случай Ну, когда отрекались, так сказать Например, Эдуард VIII отрекся от престола Женился на американке ну, это, так сказать, было, но в данном случае он же не человек на престоле. Он просто тот в ряду возможных претендентов. И, кстати, не первый, там, далекий, скажем так. Вот. я думаю, что сейчас у него уже шансов нет, поскольку э, после всех вот этих вот, так сказать, заявлений, После всех этих материалов, опубликованных журналистами, когда они давали соответствующие интервью, и так далее, и так далее, что, что тут во дворе, при дворе вообще какая-то, так сказать, российская существует политика в отношении этой Меган. Ну, вы знаете, тут, скажем так, это неприятно видеть, потому что, как бы он, он так вот. Отрекся от всего. Ну, как он отрекся? Он, в принципе, они хотели получить какой-то паблисити, на этом заработать. И вот это все определило. И он пошел на, на, на поводу у Меган. И я думаю, что это, конечно, оттолкнуло э, людей, общества от него. Он не популярен абсолютно. И вот он был сейчас на похоронах, так сказать, своей бабушки, и тоже как бы все это не скрасило, не изменило отношения людей. И Чарльз его от многих вещей отстранил. Но каким образом? Например, вот тебе можно, Гарри, пойти за гробом, а вот Меган пусть где-нибудь останется в гостинице. То есть вот как бы такая позиция была, потому что ну, реально они ее не, не любили. Ее и королева не любила, ее и сейчас и Чарльз не любит. Это видно, это, он, он это не скрывает. Ну, слушайте, это, я не знаю, тут сказать трудно, об этом пишут. но ну, это, так сказать, такая вещь, которую надо обсуждать, которую долго, так сказать, все это. Без этого, без этого, без этой сплетни, так сказать, трудно, трудно жить. Она нужна для поднятия статуса какого-то тех же журналистов, которые делают для этих людей деньги, для Гарри... Марков, в смысле, ну, так сказать, его с вот этой вот супруги американской. Ну, как это развернется, я не знаю. Сейчас они как бы ушли э, со, с арены. И прецедентов, прецеденты такие были, еще были прецеденты. Их было достаточно большое количество. Но чтобы они шли вот так напрямую против королевской семьи непосредственно, такого, в общем-то, не было. То есть я имею в виду словесно. Никто не высказывал. Они уходили тихо, тихо, мирно. Тихо, мирно уходили, как тот же самый Эдуард VIII, он женился на вот этой американке. И, в общем-то, он что, высказывался где-то? Нет. Они спокойно себе жили. Да, он любил там Гитлера, там были, конечно, его это вот супруга, на которой американка он женился, она была любовница Риббентропа так сказать, министр иностранных дел у Гитлера. Все это, все это известно, все это, ну вот таких каких-то высказываний, вы знаете, что вот монархии это плохо, что там расизм процветает, что там то-то-то. Конечно этого, конечно, этого ничего не было. Да, он любил Гитлера, так сказать, но опять-таки, еще раз повторяю, это политические какие-то позиции, но они скрывались, они не высказывались э, так явно, как как сейчас. Ну, и сейчас, вы знаете, сейчас все-таки при таком обилии средств массовой информации, интернета и всего, естественно, это сегодня вылезает как-то наружу, мгновенно. Все это обсуждается. Все делают деньги на этом. Ну, и они в том числе. <с nói> Поскольку там книга стоила, если я не ошибаюсь, 17 миллионов. Вот. Кстати, что самое интересное, просто вспомнилось, когда мы говорили о Диане, ей тоже отступных дали 17 или 18 миллионов фунтов. Огромная сумма. Ну, когда она разошлась с euh, Чарльзом. Но как бы думали, что это ее остановит. Но это не остановило. Она продолжала что-то тоже рассказывать. Ну, вот в нее, видимо, и мальчик этот пошел. Так что... Да, и самый последний вопрос. Я вот сейчас просто не помню. Тоже ходили слухи, что один из сыновей не от... Чарльза, а, так сказать, нагуленный И э, вот проясните эту ситуацию. Э, имеется в виду этот сын или второй? И насколько это вообще... Э, ну, можно визуально это определить. похоже, они друг на друга. Да. Ну, вот Вильям, это точно ее сын. Это 100%. Это никто в этом не сомневается. А что касается Гарри, вот он как раз и есть. Тот самый известный. Рыжий. Да-да-да-да-да. Неизвестный... Рыжий, вот, он не точно, ну, есть, есть версия о том, что, значит, этот Гарри, э, плод любви э, Дианы и ее, э, так сказать, Жакея знакомого, который ее учил, так сказать, кататься там на лошади. Есть данные о том, что это дворецкий. Но она спала с десятками людей, понимаете? Это вот нам кажется, там, один-два, это, это вовсе не так. Их было очень много. И кто там в реале, так сказать, конкретно, да даже видно по поведению, даже видно по как, соответствующему, так сказать, развитию, как выглядит Вильям и, и Гарри, в смысле, что они говорят, как они общаются, понимаете? Понимаете? Это, ну, люди это могут сразу определить. Так что я думаю, что здесь все возможно, может быть и так, может быть и это. Это, это, это сложная, сложная вещь. Генетическая экспертизы никто не делал. Понимаете? Кто-то знает. Я уверен, что, конечно, знаю. Я не сомневаюсь в этом. Но такова Англия. Мало ли что мы знаем. А вот что вы должны знать, это совершенно другое. Ну хорошо. На этой интригующей ноте мы сегодня закончим. В следующий раз, может, продолжим эту тему, потому что тема очень глубокая, интересная и мало мы знаем вот этих тайн, как говорили, мадридского двора, но в данном случае уже не мадридского, а лондонского. Большое вам спасибо. и